а про ведь можно рассказывать просто реально, вот прямо стоишь и рассказываешь, и рассказываешь, и рассказываешь результаты. Все знаете результат Лилии Шуцкой, нет? Нет. А, да не, не самой Лилии, а ее. Это как только мы выучились, вот мы с Татьяной были первые, да, на обучении первые в мире. И Лилия с нами была. И это, знаете, это был 18 17 17 год, 17-й год, 17-й октябрь, да, конец октября. А операцию...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 это профессор университета традиционной китайской медицины в Пекине. Представляете, два высших звания у нее. То есть это очень серьезный человек, мощный. Как Запин сказала, что раньше говорит, я отрезала ноги, ну, трофические язвы, а сейчас я работаю Бэмом. Помогаю людям. То есть классно? Классно. И вот Лиля подходит к Дзепин и говорит, вот Дзепин так и так вот, что делать с племянницей? Она так посмотрела и сказала, у тебя есть выбор? Лилия. Вот езжай и делай. Понятно? А что делать как? Обходи это место стороной. Паша переводил тогда. Лиля сгреблась. У нас еще был первый БМ. Не второй БМ серебряный чемоданчик, а первый, желтый. И поехала в Полтаву. Значит, у меня все в телефоне документально. Все видео ее сохранены. Значит, что получилось? А, через шесть массажей женщина встала.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 Понимаете? А врачи хватаются за Богу. У нее подруга врач так говорила, да. что, что, она, смеет, что, что ты да. никогда не встанешь. Да, да, да. да, а да, да. Подруга Все правильно. Да. правильно. Да, да ну и сказала, что ты никогда не встанешь, и ты ей да, говорили врачи. И теперь эта же подруга говорит, Надя, ты ж побойся Бога. Мы ж тебе короткие шурупы вертели, а ты бегаешь. Понимаете? Да, да, она да. же никогда не станет, зачем Она никогда не станет, зачем ей. Да. Супал. Зачем длинную шурупы? Представляете? А она стала и пошла. Это вот тоже с помощью нашего ДМ. У меня ходит периодически, периодически, может, раз в неделю на массаж вот такой вот больной болезнь Бехтерева. Вот такой, девочки. Этот человек, болезнь он имеет уже более 30 лет. Около 40, то есть ему 50, он сказал, где-то в 20 лет, в 18 лет у него началось все, да? Ну вот смотрите, вот он вот такой. Представляете, он когда пришел ко мне, я испугалась. Я делала ему сидя. Вот он сидел, он не мог завалиться на кушетку, не мог. Сейчас он у меня лежит уже на кушетке, представляете? И сейчас он, он реально подрос. Ну то есть, как поднялся? Позвоночник чуть-чуть выпрямился. То есть не такой вот он, как пришел ко мне, понимаете, а вот такой уже. Это для него прогресс. Потому что ему 50 лет. И у него вот, да, он еще пьет капсулы Линджи, но он э, человек такой, знаете, который прошел очень много и большое недоверие. Вот для того, чтобы с ним поработать, и для того, чтобы помочь ему. А ведь вот смотрите, я не хочу вам рассказывать этот кардицепс, из чего он состоит и так далее. Давайте лучше так с вами поговорим. Да, да? по душам. Да, да, да. Ведь вот смотрите, вот наша компания это компания с миссией. Это круто. Ведь ни одна компания сетевая не имеет такой миссии. Как они нам говорят, как нас, нас китайцы всегда учат. То есть откройте сердце и помогите людям. И потом все вам вернется с Поэтому, когда он ко мне пришел, Валера, я вот на него посмотрела, думаю, ну блин, что делать? А потом думаю, Таня, возьми себя за это самое, за что-то, ты крятву Гиппократу давала, ты что тут делаешь-то? Я начала его делать. Конечно, было как, я не могу сказать, что это было приятно, потому что вот эта спина, она вся искорежена, вся вообще просто. Но человек такой большой воли, такой большой воли, конечно же, вот у него такой результат. Хороший результат, я считаю. Еще результат по тоже мой вот личный. Ко мне пришла в прошлом году летом женщина на процедуру. 75 лет. Она как зашла в офис, какой от нее был грозный запах. Ну, больного тела, старого больного тела. Тусклые глаза, тусклые вообще вот волосы там какие-то вот, что-то вот. Такая вот вся, вот такая вот, да. Еле на кушетку заползла, заползла. Вот еле, ну представляете, прям я ей помогала. Думаю, ой, блин, хоть бы она отказалась от массажа. Но она сделала и сказала, Танчика, буду к вам ходить. Что? Ну, не, не доживитесь. Ну, я подумала, да, ну а что, давай посмотрим, эксперимент. Тоже я, что же не знала? А вы, да, да. да. Через пять массажей она пришла, и ты говори, нет, даже через три, наверное, девчонки, приходит и говорит. Она где-то делала через два дня, через три дня, вот так вот. Приходит и говорит, Танечка, я сегодня прошла 10 тысяч шагов уже. А это полдня. Так где-то она часа два-три ко мне приходит. Я говорю, Валентина Александровна, ну вы даёте? Она говорит, да вообще, у меня такая энергия. Слушайте, она стала преображаться на глазах. Блеск в глазах. Волосы почему-то обрели тоже в блеск. Представляете? Женщина подвыпрямилась. Прямо реально спинка выпрямилась. Такая, Она говорит, Танечка, мне вот все говорят, что с тобой, Валя, случилось? Что с тобой, Валя, случилось? Я говорю, Валентина Александровна, она действительно преображается. Запах из тела исчез. Наш аппарат обладает мощной очисткой. 4,1 грамма, грамма токсинов входит, представляете? Мощный, классный. Да. Супер просто. Вот. И эта женщина преображается на глазах. И потом, вы знаете, потом, не моя структура, не моя, параллельная, так, так сказать, сестринская, вот, но а, стала приводить людей ко мне, людей также я стала им тоже делать, стала продавать потихоньку бэмы, потому что люди увидели ее до, и люди увидели ее после, что то делала Валя? Пила продукцию и была у Тани. Представляете, все вот, все вот, рассказываю, как было. потом. Сделали мы с ней, наверное, больше 40 массажей. Ну, может, 43, 5, вот так вот. Летом делали. В сентябре она звонит и говорит, Танечка, я же тебе хочу поблагодарить. Я говорю, да, Валентина Александровна, вот вас давно не было, там давно не видела и все. Она говорит, ну да, это говорит, да, конечно, я еще к тебе приду, не переживай, но я тут по своим делам бегала. Что случилось? Да, у меня же должна была, говорит, плановая операция быть, удаление матки, потому что там была миома. ну, Насчет миомы я могу поспорить, вот мы с так скажем, скорее всего там была какая-то опухоль, да, ей просто сказали, что это была миома, потому что э, в этом возрасте, как правило, миомы э, не бывают, понимаете, это другая гормона зависит. ну, короче, неважно, неважно, как называется эта опухоль, но она пришла ложиться на плановую операцию, а ей сказали, а вам не надо операцию, Ваша опухоль уменьшилась в три раза, и вам не показано с такой вот, то есть она пошла в регресс, и вам не показана операция с такой опухолью, представляете? Валентина Александровна счастливая, прискакала, вот такой торт, там еще что-то, там вся такая ко мне, то есть понимаете, как приятно, правда да. же? И я вот сейчас таким... Такую вот прямо благостную, вспоминаю Валентину Александровну, кстати, ей надо позвонить, вот вспомнила раз ее, и пригласить, вот не знаю, даже в офис просто поболтать, потому что человек, она оказалась, ну, очень классный, очень классный человечек. Вот, что еще? Про, про, про подругу, про Бэм расскажу, тут тоже уникальная ситуация. Значит, вот так ходила, 50 лет, вот ходила, спина. Прошла центр Дикуля, прошла центр Бубновского. Купила тренажер Бубновского, делает эти все упражнения дома. Нифига не помогает. Вот. И говорит. А, я говорю, Маринка, приходи, я тебе это сделаю. Бен. Ой, да ничего не помогает. Я говорю, да ладно, Полынская, фиг с ним. Приходи, я говорю, сделаю, что, по -по посмотрим, что там будет и как. Пришла. Легла. От нее черные перчатки. Я говорю, Маринка, «А вообще, что с тобой? У тебя перчатки черные. Что это означает? Это означает плохая энергия». И китайцы, вот, когда делали массаж, я помню, да, если перчатки чернели, они только и делали, что бегали их мыли от одного человека. Вот одному человеку делают и бегают их мыть, потому что черная энергия, они снимают это. Я говорю, Марин, кто с тобой поработал? Но помимо этого… Она энергия стала... Энергия или зашла Энергия. Ну, нашла это она, кстати. Есть. Кстати, вот это получилось диагнозом того, что она нашла того человека, который ей, так сказать, делал добро. Да? И <соценно> <соценно> вот один массаж ей повлиял таким образом, что она стала себя вот как-то вот... в недельку как-то вот прямо так быть хорошо. И сказала, я покупаю аппарат. Пошли, с мужем выучились. Это было в прошлом году, в сентябре. И знаете, как-то это пропало. Но мы же в маленьком городе живем. Да? Мы прям все друг другу звоним, каждый день встречаемся. И пропало так. Потом, значит, перед Новым годом что-то мы поздравились. Там я как-то, Марин, как тебе? Да ладно, все нормально. Звонит 8 марта. Подруга, меня к тебе, ну поздравила с праздником, говорит, у меня к тебе претензия. Я говорю, что такое? Говорит, ну что, Игорь похудел на 12 килограмм. Я говорю, ну как случилось-то это? Она говорит, ну как? Я, говорит, до Нового года делала эти бэмы, как попало. То есть когда раз в неделю, когда вообще не сделаем, в общем, как попало. Но после Нового года, понимаете, она человек такая. То есть она очень хозяйственная. Если она что-то делает, она, значит, делает до конца. И она говорит, я подумала, ты говоришь, она же мне верит. Она говорит, ты говоришь так, а что, я лысая, что ли, я... Вот сказала, 12 подряд сделали на рождественских каникулах. И потом до 8 марта, тут сколько, да? Два, два с месяца с небольшим. Делали э, где-то три раза в неделю, 4 раза в неделю. Ну, где-то вот так вот. Когда как попадала с мужем. Что получилось? Игорь на 12 килограмм похудел. Я, у меня к тебе претензии, а, одежду надо другую покупать. Я говорю, да ладно, фиг с ним купишь. что-то Это же классный результат. Потом говорит. А, это еще не все. Я говорю, а что? Претензии еще к тебе. Я говорю, что как такое. Будет? Она говорит: ну, О -о -о -о. и горячки менять надо, с плюс 4 до плюс единицы. Круто! Круто! Круто. А знаете почему? Потому что им в подарок дали капсулу линжи. А -а -а. И вот они грызли капсулу линжи и делали БМ. Капсулы ренжи и делали бы. Тогда много что-то давали на БМ. Капсулы ренжи, там что-то. -то... Да, что давали тогда. Да, больше десяти, мне кажется даже. Жаба да, там был такой. Да, был какой-то какой промоушен мощный. Представляете, просто у него выхода не было. Жаба же сдавила, да? БМ-то купили, деньги-то отдали, значит, надо отработать. Вот они ели. Значит, поменяли Игорю очки. Я говорю, Марель. Но это еще не все. Я говорю, ты возьми, пожалуйста, сейчас отменяй Игорю по чуть-чуть таблетки от снижения давления. Я не знаю там, чем он сделает. Она, да ладно тебе, я говорю, правда говорю, по чуть-чуть. Прямо вот, по чуть-чуть. Но они стали это делать. И она звонит на 9 мая. То есть, смотрите, 8 марта, 9 мая. Да? Два месяца. Что говорит? Ну, что... С полутора таблеток до одной четвертой. Тебя устраивает. Mm -hmm. Классно? Классно. Но я говорю, Марина, меня это еще не устраивает. Но скажу, что до сих пор он не отменил себе эти дозы, потому что он mm -hmm. военнослужащий. Он mm -hmm. прошел две войны, mm -hmm. но он трус. Да, то есть, понимаете, вот, ну, есть какой-то страх, ну, просто он с собой не поработал, ну, мужчины, вы же понимаете, это мы сильные, а у нас сильный пол, надо на себя посадить, да, поэтому, ну, ничего страшного, все у них впереди. Вот такой вот результат, да, по БМ. Что еще, скажите, дорогие друзья, может быть, у кого-то тоже очень яркий результат есть? Пожалуйста, потаточку. это у меня вот буквально последние дни. Давай, ну, давай. вы видите, да, я сейчас, можно выйду, да, чтобы это было наглядно. Ну, есть такое все заболевания женщины, мы знаем вальгус, да, вот это? Вальгу. Я не буду говорить, что она у меня прошла. Но мы все знаем, как на нас влияет. Вот видите, я сейчас на каблуках. Я уже последние, ну, несколько лет каблуки для меня был вот табу. Неважно, какой каблук, вот такой ли. А я сейчас спецпредставитель, у меня есть а, обязанность. Я не могу выходить на сцену без обуви на каблуках. Причем с острым мысом. Это дресс-код лектора. Обувь, и вдруг я понимаю, у меня нет этой боли. Понимаете? Вот. То есть ноги, то есть я хожу, раньше же все. А да одобрый, ну разувайся, сеансы. да? Сеанс долго. Ну для себя. Ну для себя. Я делаю, я вот одну ногу где-то минут 10, я там с ней 15, да, вот, ну по состоянию просто смотрю, да, вот где-то, иногда прям вдруг как, прос... вот где-то стало делать, вдруг как что-то там внутри, как прострелила, что-то такое, как скрутила, думаю, ой, еще я, наверное, себе испортила. Взяла, подержала подольше просто, да, вот обняла вот так вот пальчики, да, вот так подержала, смотрю, пускай-то, пускай-то, пускай-то, пускай-то. Вот это вот результат того, и через что... через сколько дней результат? Ну вот я а сделала четыре сеанса, и когда я, да, простояла в этих своих красивых туфельках на обучении, я вдруг поняла, что у меня нет... Да? Вот это 4 сеанса. Да. Сейчас я, я делаю я. примерно, ну, два раза в неделю. Когда да, так вот. Ну, когда захочу, могу каждый день могу там через день могу через два дня делать, но я теперь это делаю и прям вот вот я был сегодня целый день здесь вот мы убирать да, и поднимались да. и таскали и это вот это результат такой да. вот, такое, вот да. да и когда меня женщина с коробкой вот Бема увидела да. а, также на остановке и говорит то что это у вас я хочу а потом, когда она пришла ко мне на массаж, она сказала «Знаете такую фразу? А что вас там привлекло? Почему вы так среагировали?» mm -hmm. «Ну коробка и коробка, но аппараты, и аппарат». Mm -hmm. Сейчас все говорят мало, -то -то. Mm -hmm. матрасы, подушки, аппараты, mm -hmm. массажеры. Она говорит, а я не, не на коробку сначала внимание обратила. Я говорит, увидела, что идет женщина, а у меня на солнце вот эти очки темнеют. Да? То есть, значит, что видно? Лоб, вот эту часть. Она говорит, я вижу, идет женщина, да, у которой кожа сияет. Сияет. А говорит, с такой кожи человек не может быть болен. Тогда ты посмотрела, что у вас там в коробке. Видите, как круто. Танюш, понравятся какие? Ого, Прям даже не знаю. Она говорит, пришел, они были на даче с мужем, приехали друзья. А Бэм с собой, а перчаток нет. Так? Перчаток нет. Есть только насадка ультразвуковая. Ну с Бэмом, да?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 Как вам? Да? Да, вообще супер результат. Я могу сказать сама, я когда пришла в компанию, вот Татьяна не даст соврать, потому что она меня видела прямо с первого. У меня вот такие ноги были. Я долгое время работала на рынке и по уборке. Я, я вот так ходила. Ну расскажи. Я вот конечно, сквозь результат. Конечно. У меня была желтая, как этот стол. И прямо я училась два дня там, я забыла про боли, даже не верила ни во что, я забыла про эти боли, у меня ноги все уже нормальные, и с тех пор я уже такая же розовая, слава богу. Ну видите, какой, какой хороший результат, да?